<свят> Здравствуйте, глубоко уважаемые любители э, ледных видов спорта, кабинов и, прочей, <свят> <свят> и прочих систем отопления. Если вы думаете, что кабин это только красивый огонечек по вечерам, там полежка, э, рюмочка кальвадоса. 374 градуса в топке. Ого, хорошо все. Сухие дрова, хорошие Да, Друзья, тяп. что значит 374 градуса в топке? Это значит что?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 А, трубочисты вообще штука ценная Я теперь так понимаю Потому что условия труда у них совершенно адские Но я попробовал м, почистить Я уже третий раз это делаю а, кабин сам Это делается достаточно просто Во-первых, а, у нас кабин с водяным контуром И здесь куча таких трубочек Которые я вот так вот самотверженно Раз, раз Заглядывая вот в эту вот Чуму есть, а можешь посвятить? Таким образом почистил. Вот такие вот трубочки, как в паровозе. теплосъемник. Давай я прям туда ее вот так а, да, да, вот. А, а, сколько всего? Но ну, это, собственно, только первая фаза. Мы ее уже выполнили. Собственно, дальше приступаем ко второй. А вторая фаза более страшная. Но благодаря моему гениальному, совершенно настойчивому желанию сделать трубу прямой, она достаточно простая. То есть у нас йоршек мы открыли. Вот тут у нас снизу отстойник для отстоя. Сюда всякая вода падает и всякие гадости. Мы запили ёршик в трубу и не затеиваем движением. Вот уже первая фаза была самая страшная, когда здесь нападало бесконечное количество тепла, в котором, как вы видите, я вымазан. А сейчас уже так контрольный выставок называется. Раз. Доводим это до конца и немножко погружали в самом конце. И потом потянем назад. Сейчас жена посмотрит. Дошла ли до конца. Фу. Посмотрим к трубу. У -у -у. Есть свет в конце тоннеля. У -у -у. Есть, друзья. Сейчас я пошу буршу. Видите, там прям до самой крыши доходит. Фу. Ну, в общем, трубу, можно сказать, мы почистили. И когда труба такая прямая, очень просто. Что у меня есть интересное в камине? Вот это приток воздуха. Именно приток воздуха, потому что сверху стоит такая огромная конструкция из нержавеющей стали, которая вот по наружной стороне, вот выхлоп из камина, выходят горячие выхлопные газы, а эту вот трубу обнимает еще одна труба и еще одна труба. И вот в зазоре между двумя трубами, у которых температура ниже, циркулирует воздух, он нагревается, он охлаждает, потому что типа, там вот перекрытие, ну, вокруг перекрытия, как раз запас такой, чтобы, вот не дай бог, одна труба проржавеет, прогниет, вторая останется, и в конце концов дом не сгорит. Вот, Но это тоже надо периодически проверять. И это все сделано сваренное из полтора миллиметровой нержавеющей стали, потому что ну, во Франции обычно варят 0,8. Я умудрился найти полтора миллиметра. Ну и половину всего я тут варил сам, включая вот этот огромный цилиндр. Я потом, может, его как-нибудь вам покажу. Камин у нас с водяным контуром. Вот здесь вот как раз Куча всего обслуживающего Там Воздухоотделители, клапан аварийный Который пропускает, если что Холодную воду через топку Ну не через топку, а через теплообменник Этот, И если что, аварийный Охлаждает, то есть эта штука работает даже без электричества А так все работает на электричестве Это конструкция, которая регулирует за счет Шибера вот он, шибер этот Подачу воздуха, количество воздуха на горение Регулирует температуру в топке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 вот там на первом этаже у нас стоит бойлер, который, который, так сказать, накапливает энергию. Вечером я еще раз покажу, как камин горит, потому что в таком непрезентабельном виде вы скажете, да фу, бе, какая гадость. И тогда мы еще раз поговорим об этом. Туся, так мы еще не закончили, Че, что ж ты сразу да, закрываешься? что уже Ну, чтобы радоваться камину, нужно когда-нибудь его почистить. И вот это можно всегда подать как подвиг, что сегодня нелетная погода, мы не летаем на планере, но я совершаю настоящий подвиг. Даже на да. Как просто все. Как вы видите, друзья, пасмурненько у нас. Но при этом. Наш виноградик. Уп, вкусненький. Это самый вкусный. Вот, друзья, сэндвич труба, которую мы только что чистили от камина. И вот вам вид с моей крыши. Вот Наш аэродромчик. Вот вакуумные трубки. Что это такое? Там внутри такая проходит нагревательный элемент. Вот сейчас он сверху пытаюсь показать. Сюда не хочу ходить черепицу, чтобы не колоть. Ну, такой синеватого такого он цвета. Так вот он пока синеватого цвета поглощает все... Солнечное излучение, которое вот идет с этого пасмурного неба, видите, да? В общем-то, у нас сегодня такой хитрый ветер, северный, э, западный, очень сильный наверху, и дает и дождь, и гадость всякую, в общем, не очень хорошая погода. И солнечные панельки. Иногда спорят, что лучше солнечные панели или вакуновые трубки вообще для выработки тепла. Так вот, скажу честно, что если бы я сейчас сделал крышу свою заново, я бы полностью все застелил солнечными панелями, и полученную электроэнергию просто тупо резистивным нагревом бы скидывал бы в бойлер. Ну и вот, накопитель на 750 литров. Почему? Потому что вот эта панелька, она очень быстро чистится и от снега, и от ини. То есть здесь ночью ини, и все трубки в ини. А так как они вакуумные, они практически, у них поверхность не греется. Они оттаивают, не знаю, там к двум часам дня. То есть вот эта технология, она классная на лето, на межсезонье. То есть пока ночью нету заморозков минусовых. То есть вот Если кто-то думает, что он вот этой штукой эта пицца будет зимой, забудьте. Оно зимой дает, да, достаточно много дает. И погода у нас часто как раз без вини стоит и очень много. Но э, самые сложные дни все-таки приходится на электричестве и на газе, и на дровах. Дрова у меня, вот видите, дровяной сарай. Но что интересно, у него на крыше тоже солнечные панельки стоят. Дров, как видите, немерено совершенно растет. И если вы присмотритесь, давайте я вам увеличу. Вот, видите, вырубка, э, вот эти участочки нарезаны, вот-вот-вот-вот-вот там, вот даже видно, где-то порублено. По склону этой горы идет лесовозная дорога, и там участки, которые в лесу можно рубить на дрова, соответственно, жителям города. Вот на этом холме построена большая солнечная электростанция, и дрова, которые оттуда все...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 под эгидой отказаться от газа. Что я уда удачно сделал, теперь этот газ у меня исключительно в резерве. То есть, когда совсем вот лень камин, сжечь. там вот просто вот, вот лень и все, тогда вырубается э газ и горит в топке. Вот за прошлую зиму мы сожгли пол цистерны, то есть на 600 евро. Ну, вот в этом году дозаправили, она сейчас полная стоит, в принципе, вот в таком режиме, в котором у нас на 2 года хватит. Конечно, спасает очень сильно то, что мы все-таки живем в климате, где очень много солнца. Здесь 300 дней солнечных в году. Ну и даже вот в такой денек, как сейчас, видите, это... Как это можно назвать? Это можно назвать тучки с микрокусочками солнца. И вот в такую пасмур, полупасмурную погоду солнечные панели, которые за моей спиной, довольно активно вырабатывают электроэнергию. То есть, ну, где-то киловатт-полтора мы сейчас имеем. С солнечной электростанцией, у которой максимальная мощность 6 киловатт но она 4 вырабатывает более-менее нормально. Жуткая проблема этого региона шершни такие страшные, вы даже не представляете, какие они огромные, они у нас живут в этой трубе, жили, тут был геноцид, в общем, пожгли, это старая труба, но она не эксплуатируется, и, к сожалению, это как раз способствует заведению всяких шершней, та та труба мы хоть иногда жжем, вот сейчас растопили камин, бац, оказалось, что массивное гнездо, оно сгорело, Мольцы начали падать вниз. В общем, очень интересно жить в такой местности, но очень красиво. Плюс солнечных панелей, что они лежат как черепица у меня и полностью заменяют кровлю. Вот это прям был выбор, или докупать черепицу, которая была, там часть крыши была гнилая у этого дома. Я все восстанавливал. И я решил панельками заменить. А часть, видите, я решил, что тепловые вакуумные трубки вот эти поставлю. Они в таких специальных опорах. Вот это сама так трубочка выглядит. Это Вейсман система. VITASOL 300. И вот, кстати, надо посмотреть, есть воздух или нет. Сейчас посмотрим. Оп, Нет, давно весь вышел. Закрываю. Тепленькая. То есть вот сейчас это реально тепленькая. И мы даже посмотрим, какой температурой идет водичка. При вот таком небе, да, видите, что сейчас, ну, солнце вот оно где-то там, но оно вот практически вот, ну, как видите, не светит так чуть-чуть. Вот посмотрим, сколько это чуть-чуть дает. Даже мне самому интересно. Моя мечта полностью переделать эту крышу, застелить ее целиком вот этими солнечными панелями, э, вакуумные трубки отправить на бассейн нагревать. В общем, посмотрим. Планов громадье. Итак, святая святых, энергетический центр дома. Смотрим, сколько вырабатывается электроэнергии у нас в текущем варианте. Вот при таком пасмурном небе мы имеем 926 ватт, киловатта нет, но все равно есть. Вот уже на за день 8,8 киловатт-часов выработала. Сейчас, как вы видите, энергии настолько достаточно, что заряжается батарейка, которая будет питать дом ночью. Она на 10 киловатт-часов. Вот это от нее инвертор. Недавно стиральная машина пахала, как раз все это стирала на солнечной энергии. Вот это из интересного тепловой насос. Эээ, вода ить, то есть если его включить, он будет греть у нас в доме теплые полы. Собственно, для этого напокупался. Он, он воздух вода, он доделает воду температурой там 35 градусов. Вот это смеситель параллельный тепловому насосу для того, чтобы если он вдруг не работает, теплые полы можно было и от газа. И от дров запитывать. И вот, собственно, сам вот этот вот Вейсман, наш замечательный аппарат. Смотрим, 44 градуса у нас панелек, на панельках. Смотрим, сколько они вырабатывают. Ну, сегодня немного они выработали, 8,9 киловатт-час электроэнергии. А, допустим, вот два дня назад 21 киловатт-час. Ну, и так вот тоже, вот денек был 20 киловатт-часов. То есть, достаточно много. То есть, все лето дом вот на них висит. Смотрим, расходовали ли мы газ, потому что я ни, ни камин не топил. Газ мог гореть, было очень холодно недавно. Оп. Да, газа сожгли прилично сегодня, 18 киловатт-часов, за предыдущие дни немножечко. У нас э, достаточно энергично похолодало, поэтому, видите, вот система отрабатывает, немножко греет. Но зато, я, видите, я в конце сентября, при Местрале, когда неуютно не и так далее, могу себе позволить включить, не парить совершенно отопление и... Наслаждаться им, ни от кого не завишу. Собственно, сам котел вот, он конденсационный. Через трубку выходит и воздух, вы, выхлоп там, и эта трубка, видите, такая, заизолированная. Она засасывает воздух для горения и выкидывает наружу, так сказать, продукты горения. Емкость здесь на 750 литров, она утепленная здесь. Такая достаточно мощная рубашка. Вот, утеплитель вот он такой. Ничего особенного. Вот это было подвальное помещение, в котором вот на этом месте стоял, мы называли его дерьмодемон, туалет. есть ну, септик. Вот мы септик убрали и сделали себе вот такую красивую комнатку для... Это мое место, мое место силы, энергетический центр. Здесь все паял я сам. То есть, вот эти вот трубочки и так далее, вот это все собрано мной. Систему тоже я рисовал. Это расширительные емкости для воды, горячей для теплоносителя, вот этих вакуумных трубок, это основной отопительный смесь, этот, емкость расширительная, не знаю, чем вам еще тут рассказать, вот это все тоже там для теплых полов, это для радиаторов коллектор стоит, наверху стоит коллектор для теплых полов, контуров отопления у меня два, один на полы теплые, а другой на радиаторы. Был вопрос о том, чем же вода греется, вот в этом бойлере есть вж, вж, вж, такая спиралька, и она греется за счет протока. Сейчас вот в верхней части 54 градуса, в нижней 33. Постепенно заряжается он от солнца. От остатков солнца. Мощность мы вот этой панели сейчас посчитать не можем. но примерно там сейчас киловатт-полтора-два идет от нее. Котельный у нас там. Вот это помещение было создано из подвала. И основная его сложность с ним была сделать систему вентиляции. Система вентиляции вот приточно-вытяжная с рекуператором. Сейчас покажу рекуператор. Он, как водится, всегда творческий беспорядок присутствует, друзья. Я к съемке не готовился. Вот висит рекуператор. Он как раз обменивает входящий в дом воздух с выходящим, отбирает тепло. Производитель Вульф. Ну, уже 5 лет работает в таком режиме, никаких проблем. Это у нас насосик над систему полива. Это все, Планировки, чехлы и так далее. Вот здесь вот спит двигатель от dg 500 m на, в, в идеальной температуре. Э, подсушили мы э, вот эти подвалы за счет того, что отсекли грунтовые воды там специальными действиями. И теперь здесь в подвальчике сухенько-присухенько. Коля, дай бог тебе здоровья, как ты классно сделал снизу. О огромный объем у нас теперь. Вот, то есть у нас раньше вот здесь вот так грунт был. А мой друг, в общем-то, помог сделать из этого ужаса нормальную вполне подвальчик, он реально сухой и вот теплый от того, что от дома тепло идет тоже здесь, конечно, будет все облагорожено надо сделать своды, но заново и так далее, ну, пока так зато какой ключик зато какой ключик от дома настоящий, старинный, этому дому лет 150, наверное, не меньше электромобильчик заряжается тоже от солнца, когда оно есть, а это, друзья выкопано было частично руками частично экскаватором вот Туся, это ее любимая альпийская горка. Действительно красиво получилось. Видите, конец сентября еще лаванда даже цветет. Пахнет замечательно. И вот он, тепловой насосик стоит, Дайкин, на хладогене R32. То есть уже монофазный, самый модный последнего поколения тепловой насосик с очень хорошим ЦОП. У него реально 4. Я характеристиками очень доволен. Реально где-то на киловатт потраченной электроэнергии получаешь 4 киловатта тепла. Но нужно понимать, что это в каких-то таких достаточно идеальных условиях. То есть, это тогда на улице 7 градусов тепла, а вода подается 35 градусов, как на теплые полы. Такой погоды у нас достаточно много. То есть, часть времени мы с этим коэффициентом высоким работаем, ну, а часть времени 3, там, 2,5. Но это все равно выгоднее, чем просто электрическим резистивным нагревом греть э, там воду какую-нибудь для тех же тех пополов. То есть, получается, что мы обмениваемся с окружающим пространством мы даем холод наружу, а тепло внутрь. А это дрова, которые вот напилили, они высохли и в принципе вот, этой, вот этого количества дров нам хватает на, на зиму топить камин следующей весной загружу заново ну, секцию еще можно будет догрузить я всегда пугаю эти деревья будете себя плохо вести, пойдете на дрова потому что мы периодически что-то выпиливаем вот сейчас надо вот, наверное, вот это дерево будет чуть укоротить там там у нас несколько деревьев, там что-то засохло, что-то, ветка лишняя и так далее. То есть все это колется и пилится, и потом складывается вот такой дровяной сарайчик. Раньше он был совершенно другим и кривым, сейчас он стал чуть получше. Часто задаваем вопрос, Волков, а зачем ты солнечные панели подвесил на, отсюда на, на летнюю кухню и так их не подключил? Ну, друзья, потому что просто нет времени, все никак не подключу. А идея, что зимой у нас... Бывает вот часто вот такой погоды паспорта, и как вы видели, вот эта панель вырабатывает 1 киловатт сейчас. Если добавить еще панели, то это будет уже не один киловатт, а там, допустим, полтора. Панели у меня этих как грязи валяется еще, потому что я хотел замостить ими вот этот кусочек крыши поменять, потому что черепица там битая. Ну, потом уже сейчас решил всю крышу буду потом менять, уже будет новый проект, поэтому панели закупленные просто ставлю куда они попадет. Производитель панелек вот такая фирма литовская, она делает панельки по технологии стекло-стекло, и они укладываются как черепица, то есть вот на крыше мы видели, на крыше совершенно такая же панелька стоит. Панельки мне здесь нужны просто для того, чтобы собирать, понятно, видите, она затенена полностью листьями и так далее, но рассеянный свет она спокойно поглощает, и если их соединить, они дают именно ну, на пасмурную погоду рассчитанную, то есть мне выработки в солнечную хватает, а в пасмурную неважно как есть ли вот эти вот деревья дают ли они тень, потому что рассеянный свет вырабатывает электроэнергию прекрасно. Моя идея полностью перейти к автономному дому, то есть попробовать сделать так, чтобы я мог ну, не отключ, отключиться от сети, например, электрической или еще что-нибудь, то есть вот максимально использовать все, что есть вокруг. И основной ресурс солнца, и для того, чтобы вот не зависеть от паспорной погоды, конечно, нужно делать буферную э, аккумуляторную станцию. С учетом того, что сколько остается аккумуляторов от электромобилей, сейчас можно по относительно дешевой цене купить аккумуляторы, которые уже на машину не подходят, а в виде буферной батареи они будут работать еще там 20-30 лет, то есть там идет достаточно энергичная деградация сначала батарейки, а потом они пашут, пашут, ну вот у меня уже пашут, сколько лет я посмотрел, там 5% потери. Попробую. С учетом нынешних реалий, это вполне себе здравая идея, быть максимально энергонезависимым или хотя бы потреблять минимум энергии, чтобы какой-то сложной ситуации, вот как этой зимой, например, наверное, будет не так просто. Но вот я общался с европейцами, они в один голос говорят одно, что лучше один раз, знаете, как болезнь есть такая, кто-то заболел. И нужно лечиться. Лечиться тяжело, лекарство горькое. То есть вот такое вот это лекарство, зависимость от энергоресурсов чьих-то. Нужно просто пережить эту зиму, нужно спокойно перейти на альтернативные варианты и просто забыть, как страшный сон. что кто-то может шантажировать вас и говорить, а вот если ты будешь так себе вести, я тебе такую гадость делаю. Ну, мы к этому готовы, к этой гадости. Заблаговременно. Очень хорошо, друзья, что труба прямая, ее можно очень легко почистить чпунь. И почистили. Сейчас мы скоро пойдем уже жечь камин. Нам осталось его немножко дочистить. А вот еще от солнечных панелей, что работает, это насосик, который делает вот такой ручеек с таким маленьким прудиком, в котором живут такие рыбки. Ну ка, рыбки. Кто будет кушать, есть? Мы с Максом иногда в этом круду покупаемся. И бокал плавает. О. Осторожно, аккусиян. вообще кайф. Чем О. больше ты выпиваешь, тем больше он всплывает. Друзья, посмотрите, какая вообще физика в действии. Ну то смотри, не положи туда лимонную корочку, пока не выкинь. Ну да, ну пусть плавает пока. На самом деле идея сделать, конечно, пруд большой, то есть где можно будет занырнуть. Ну вот есть идея вакуумные трубки отправить и сделать бидон такой, в котором плавает, ну такая бочка огромная, она за день разогревается и, соответственно, можно в ней купаться. Вот здесь. Вот из интересных рыб, видите, вот такие большие выплыли. Вот. Это мы в речке наши поймали. Ну, не поймали, они умирали, потому что вода ушла в некоторых местах. И вот они там загибались. Вот вырастили. Не знаю, теперь. Или съесть, или в речку выпустить. Большие, красивые. Они раньше очень пугливые были. Сейчас такие важные уже, вальяжные. Макс, ты клубнику пришел собирать? Да? Ну, собирай. Клубника действительно удивительная. Вот сейчас 28 сентября. Ну, тут еще будет какое-то время. То есть климат благодатный. Надо ну, ремонтантная, понятно, что она водоносит круглый год. Пока морозы ее не сожрут. Но пока вот он. Что-то что что собираем. Макс, только красную собирай. Не надо собирать зеленую. Вот это подойдет, да. Ой, красивая какая. Прям восхитительно. Ну, Макс, покажи, сколько ты собрал ягод. О, друзья, осенняя клубника красотыща, Сейчас пойдем я с молочком, как жахнем. Друзья, при всей кажущейся простоте, это достаточно интересное инженерное сооружение. Здесь закопана ванночка э, пластиковая специализированная, ну, потому что если копать что-то другое, оно быстро продырявится и все вытечет. И э, стоит насосик с фильтром, который закачивает. Вот сюда вот в воду. Там стоит лампа специальная, ультрафиолетовая, которая бактерий каких-то там выжигает или водоросли, еще чего-то. В общем, все как положено. С избыточной мощностью, на самом деле, для такого куб кубометрового бассейна. Но зато всегда вода чистая. То есть можно вот так прийти. И прям всех рыб видно. Посмотреть, что они там делают. В принципе, очень. Вечером посидеть с чаем тут просто. Изумительно, и вот вода еще вот такой бульк, бульк, бульк, бульк, Это все жена у меня проектировала, умничка. Ну, Туся, отличная пруд. Это жена придумала, друзья, я, думаю, что я такой умный. Нет, увы, это Туся придумала, ну, Подожди, пульт. тут нимфеи цветут. Причем откуда нимфеи? Из садов Уф. Латура мартиньяка. Здравствуйте, глубоко уважаемые золушки. Мы моем сейчас наше... Стекло, которое закоптилось за а, окончание сезона, как его помыть? Можно использовать, конечно, жуткую химию, которая у нас тоже есть для того, чтобы отмывать камины. Но можно пользоваться просто старым способом, а, стародревним. А, Берем, мочим тряпочку, опускаем ее в залу, желательно, чтобы в ней не было никого песка. Вот, чтобы она была мягкая. И начинаем вот так мыть стекло. Вот оно отмывается. Если чуть-чуть не хватает, можно добавить водички. Тогда мы сейчас размажем все это залу по стеклу, оставим на некоторое время и потом смоем водой. И вуаля. Ну, Друзья, это все-таки надо понимать, что хорошо работает с нормальным камином. Вот у нас, повторю, что двойное стекло. То есть вот оно. О. То есть, и причем оно, видите, даже изогнутое двойное. То есть это очень дорогое стекло. Хокстер наш каминчик. И оно, видите, гильетиной. То есть оно поднимается вверх при работе камина. Но его для чистки можно вот так удобно откинуть. Делается одним пальчиком. То есть, а тебе нравится Хокстер вот этот вот наш? Очень чудесный камин, потому что качество сборки, сварки ничего не ведет при нагреве. То есть я могу одним пальчиком открыть всю эту систему, То есть мне не нужно лом для того, чтобы открыть топку. <с> каждый раз впечатляюсь, каждый раз подхожу, думаю, ну сейчас за... заезд и придется что-нибудь поддевать. Потому что дверь-то огромная, она тяжелая. Вот. Но каждый раз просто подходишь так вот пальчиком хоп, и она открылась. Тут три блокировки, три поворотных такие ручки, которые блокируют а, открывание топки. Как это распашное? переделывают ее в герметичный. Да, здесь уплотнительный шнур достаточно качественный, э, вот мы его не меняли сколько четыре года. Ой, как, как Максу да, пять лет, как 5 получается пять с половиной лет не меняли. Ну, уже пора я. Пора я да. Вот здесь вот сверху идет подача воздуха на стекло, то есть стекло при работе камина оно обдувается, то есть воздух подается как снизу для горения подового. так и сверху на стекло и именно это та причина, по которой стекло ну, неделями остается относительно чистым. Она то есть. из-за того, что у нас труба забита уже. Да, свили гнездо осы, вот, и мы крайне крайний раз топили, думаем, ну, пора трубу чистить. Ну, сейчас мы вечером, увидите, как этот камин работает в самом идеальном состоянии. Ну, конечно, мы один раз в год можно и помучиться, да, Туся? Чтобы потом весь год наслаждаться. Дверка готова. Ну что, закрываем? Хоп! Закрывается она так и блокируется, чтобы теперь открывалась гелиотинным образом. Оп. Все, воля. Надо. <с> Надо дров теперь. Камин готов к загрузке дров. Сейчас мы с Максом пойдем за дровами, после того как приготовим еду. Да, Макс, ты готов? Да. Yeah. А что ты готовишь, скажи? Макс готовит картошку и маринует из мяса. Бара баранинку, да, Макс? С розмарином. С розмарином. Макс, ты любишь баранину? Барашек сестеронский у нас. Изумительный. Макс очень хорошо дрова кадывает. На самом деле, друзья, есть. Это подового горение. системы, можно так вниз положить, таким домиком поджечь и будет нормально гореть. Но у Максика свой способ. Вот мы разрешаем ему уложить дрова. И он даже их умудряется поджечь. Сейчас вы все увидите. Итак, друзья, наступил вечер. На мой взгляд, самая промозглая погода, которую только можно придумать. Холодно, мерзко, противно сыро. Готов? Мне кажется, это самое время для того, чтобы прожечь камин. Максим Игоревич подготовил все. Макс, ты подготовил, да? Да. Уже да. поджигать? Да. Покажи, где поджигать. Вот здесь. Хорошо. Папа поджигает. Макс китает палочки и закрывает аккельтиное стекло. Мы посмотрим, как это все разгорится сейчас. Максимочка, тебе нравится камин? Да. А почему? Красиво горит. красиво горит. Ну что ж, друзья, смотрите, как красиво видно все это через стекло. Хорошо. Плюс в чем, что, в принципе, даже ребенок вот так положив руку, ну конечно, обожжется, но он обожжется не до полного безобразия, потому что стекло двойное и внутреннее стекло очень горячее, внешнее горячее. Бывает и больше 100 градусов, но все равно это все-таки не там 300-400, как если это одинарное стекло. Ну, не 300, там, ну, градусов, 250 вполне может быть. Так что я вам рекомендую, если вы хотите камин, даже без водяного контура, обычный, всегда берите двойное стекло. Смотрим, как у нас все горит. Горит красиво. А за окном буря. Когда мы монтировали этот камин, нам предлагали это окно переделать в одностворчатое. И я спорил со строителем, говорил, что не хочу. Он говорит, ну почему же? Он говорит, ну я хотел, хочу сидеть у камина с открытым окном и там смотреть на звезды. Он говорит, ну как же так же, если э, открытое окно, это же холодно. Да, но я хочу. И на самом деле камин сжется не только, когда холодно, Мы как-то даже его жгли с кондиционером. Летом очень хотелось камин, и вот сидит кондиционер, он охлаждал помещение, а в нем горел камин. Ну, мы таким извращением занимались один раз, так в целом... Видите, как быстро занялось хорошая тяга, нормальные сухие дрова, и дальше все это горит и на данный момент времени у нас не работает насос, потому что температура не превышает определенного значения. То есть мы сейчас посмотрим с вами. Оп, вуаля. Видите, да? Система автоматики подключена, насос ничем не светится, значит, он не работает. Ну, и... Система ждет, пока сработают датчики, датчик температуры выхлопных газов. В данном случае он на вот этой трубе. Вот я ее сейчас трогаю, она холодная еще, не нагрелась. Как нагреется, тогда включится циркуляция. Не, Вот этот диван, друзья, на барахолке мы купили за 10 евро. То есть вот этот кожаный диван шикарный, на котором... Макс, тебе нравится диван? Да, это мой любимый. Твой любимый диван, мой тоже. И, кстати, далеко не ходить, вот этот стол... Купил наш друг Антон за 20 евро и подарил нам. Потому что сам его увезти не смог. Он такой тяжелезный. Можно сидеть, вытянув ноги к камину, смотреть в открытое окно на дождь. Макс, иди ко мне. Это тоже так же, да? Макс, согласись, что это счастье в какой-то мере, да? Да. Да, друзья, это некое счастье, потому что... Ты мечтаешь о чем-то, оно сбывается, Вот это очень все хорошо. Да, друзья, можно вечно смотреть на огонь, не на работающего человека. А что третье? Вода. Вода. Ну, вода у нас тоже есть. О, вот оно. То, что, о чем мечтал. Открытое окно, камин, свежий воздух, звезд не хватает. То есть, планировалось, что здесь еще будет звезды, и ты сидишь и смотришь на звезды при горячем камине. Пока звезд не хватает, ну, остальное все... Есть, ну что, давайте я вам расскажу и покажу, как у меня заработало все, датчики сработали, пока водичка здесь не достигнет 70 градусов, вот здесь не будет горячо, раз здесь не будет горячо, не пойдет все на хранение в наш 750 литровый накопитель, теплоаккумулятор, все, пока система замкнута, здесь, например, здесь уже очень горячо, Нету подмеса холодной воды. Вот это вот место закрыто, закрыто. Холодненькая да. водичка, не смешивается. Сейчас вся система нагревается. Как нагреется, увидим, что произойдет. Нагреется она активно. горение 3. 374 градуса в топке. Ого, хорошо все. Сухие дрова, хорошие Да, друзья, что значит 374 градуса в топке? Это значит, что дрова горят весело. Довольно энергично дают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 через которую проглядывает пламя и на такое смотреть на это, как в страшном сне может быть только можно поэтому э, что я могу сказать для тех кто хочет во первых камин первое вы должны понимать э, какую помещение вы будете отапливать если вы берете огромный... это кстати камин небольшой то есть вот видите мою лапу да? то есть здесь там что 45 см на 36 что то такое то есть топка должна быть соразмерно необходимой мощностью я выбирал мощность 4 киловатта на воду, потому что больше мне для дома не нужно, то есть весь этот дом мой, который вот сейчас вот существует, вот существует, вот большое помещение достаточно, чтобы его согреть, хватает вот горение. Да, то есть получается, что воздух поступает снизу, продувает все вот вокруг, окружающее, выходит снаружи и греет это помещение. Греет настолько хорошо, что Ой, окно можно открывать, а... Избыток энергии идет вот по этим трубам, сверху вот там пил, пил, пил, пил, пил. В общем, туда далеко и на первый этаж, и 750-литровый бойлер. То есть, это способ в аварийном режиме топить дом. То есть, я могу топить, 4 киловатт мне хватает полностью на воду, чтобы зарядить теплоаккумулятор и ночью спокойно спать. Зачем такому камину автоматика? Дело в том, что когда сейчас догорят дрова, то... Вот этот вот блок управления сейчас показывает у нас 314 минут стадия горения, стадия 4, то есть идет поддерживание углей, то есть дожек углей, 303 градуса в топке. То есть количество воздуха, которое подается в топку сейчас небольшое и это будет медленно дожигать угли, но при этом стараясь поддерживать максимальную температуру, пока хозяин заведения не решит подбросить дровишек когда это все перейдет на стадию первого рожика, пойдет полная подача воздуха, это все разгорится. Но заметьте, что это все идет на высокой температуре. То есть, почему такие камины хороши? Потому что сгорание дров происходит на высокой температуре, и оно идет полным. То есть, пиролиз, то есть, разлагается древесина на ацетон, там, куча всякой хрени, которая сгорает, и минимальное количество вредных веществ. Именно по этой причине камины... Открытые, то есть без стекла, запрещены сейчас. То есть запрещены, да? А, то есть уже нельзя открытый камин поставить. То есть наш камин может стать открытым. Показываю. Никаких проблем с этим. Геличевая топочка, все. Сейчас у нас открытый камин. Как кто там говорил, живое тепло. Хочу излуч, ну, хочу мордо чувствовать. Могу вам сказать, что морде сейчас очень жарко, а горение сейчас в топке происходит отвратительно. То есть температура резко упала, мы потом ее померяем. И на данный момент времени КПД этого камина стремится, там, ну вот оно, у в камином 10-20%. Если мы это стекло закрываем, у нас коэффициент полезного действия взлетает до 75%. То есть вот, собственно, и вся разница. То есть да, открытый огонь, да, красиво, да, мы можем, в принципе, пожарить мушмелу, шашлыки, что хотим. Ну, мы можем, у нас есть вот это гильотинное стекло, но если мы его так закрываем, то... Для экологии, для экономики, для экономии все становится значительно лучше. Друзья, не пьянство ради, а, так сказать, показать, что э, солнце в бокале под э, солнце горящая. Ну, дрова это же по сути концентрат солнца. В сочетании хорошо, особенно с промозглой погодой сзади. Как хорошо, чтобы сегодня почистили камин. Ваше здоровье, глубоко, уважаемые любители летных видов спорта. Ты подбросишь? Да. Хорошо, Максик. Открою я гильетиновую топку. Аккуратно, Макс, только. Хорошо. Так подбрось побольше. Аккуратно, Макс. Ты же знаешь, что к нему не играют. Максик, ты молодец, что осторожно обращаешься с этой штукой. Друзья, подбросим немножко дровишек, потому что мы хотим все достаточно относительно быстро сделать. Вот это все растет у нас там, где-то какое-то дерево засохло, еще чего-то. Это все с участка, от ореха какие-то кусочки. Вот мы подбросили, просто демонстрирую. Видите, сразу температура упала, цвет пламени упал и так далее. Все, раз, опускаем. И наша система перешла на стадию, стадия 2. Но это уже не рожи, а горение. 233 градуса. Все, достаточно холодно в топочке. Но сейчас оно разгорится, температура возрастет и будет все отлично гореть. Друзья, какие частые ошибки совершают те люди, которые хотят поставить в доме камин? Во-первых, размер. Вот, ну, классическое заблуждение, что размер имеет значение. То есть человек думает, о, я хочу камин как телевизор. То есть там диагональ там, метр на два. И в этом случае, если помещение небольшое, то натыкается сразу на одну большую проблему. Чтобы камин горел красиво, он должен гореть с высокой температурой. Если он будет гореть с высокой температурой, он будет гореть помещение так, что из него... надо будет или включать кондиционер, или из него облежать, или что-нибудь в этом роде. То есть камин должен соответствовать размеру помещения и задачам. Это не декоративная хрень. Те, кто ставит себе телевизоры, в виде каминов. Ну, это извращенцы, которые, по сути, ну да, он может разжечь его там и так далее, потом сразу выключить, похватываться, но вот так сидеть у камина весь вечер, наслаждаться теплом и там, всем остальным уже не получится. Поэтому думайте прежде чем выбирать размер. Лучше камин меньше, но толковее. Меня душит Макс. Я как могу вам снимаю. Он мне очень помогает, конечно. <клево> <клево> да. Друзья, второе заблуждение классическое, которое делают любители каминов, это покупок дешевого камина. А почему камин, особенно с водяным контуром, должен быть дорогой? Потому что, вот, например, вот этот фокстер, он стоит порядка 4000 евро. И он стоит столько, потому что это чудо инженерного искусства. То есть здесь продумано все. Температурное расширение. как что будет двигаться. То есть этому камину 5 лет и с ним вообще никаких проблем. И он весит все-таки по 300 килограммов. То есть вот такой маленький камин с такой небольшой топкой. Ну вот, чтобы вы поняли размер топки, давайте я вам лапу положу. Вот лапа по ширине, то есть, видите, там сантиметров 30 с чем-то. И вот локоть вот так. Вы понимаете, да, что эта топка не гигантская? И при этом вот этот каминчик стоит таких адских денег. Потому что он сделан из нормальной стали, достаточно толстый, там 4 миллиметра везде. Выверены все тепловые зазоры, он не скрипит, когда нагревается. Э -э, вот эти все салазки работают, двойное стекло и так далее, и тому подобное. Э -э, хорошо просчитана геометрия отъема энергии, э -э, шамотная откладка. Технологичность заключается еще в том, что подача идет воздуха сверху и обдувается стекло. то есть Поэтому стекло достаточно долго остается не закопченным. Мы, вот, мы можем камин этот камин топить наверное, с месяц, но ну, может через месяц это все станет не так красиво, как сейчас. Но в целом э, мы чистим ну, не, точно не чаще, раза в две недели этот камин. И вот эта вот высокая температура решает сразу кучу проблем с первое, это ресурсом камина, то есть э, так как температура не тления, то есть часто думают, вот я там на, накидаю каких-то дровишек и все, у меня будет ночь этот камин работать, как-то там что-то обогревать. Но ну, в этом случае вы приканчиваете свою печь, потому что тление это выделение огромного количества вот этих вот э -э, а кислота соединений, которые вашу трубу терзают, ваш камин терзают и так далее. Чтобы камин работал, красиво горел, нужно, чтобы в нем была температура. То есть его можно фазами заключать, вот, вот с этой автоматики, например, или там ну, работать вручную вот этим шибером там больше меньше подачи воздуха но в целом в любом случае нужно вот это регулирование какое-то и с этим камином вы можете все бросить вот так оставить дальше закроется сначала подача воздуха на горение а потом он полностью перекроется и потушит этот камин и он ляжет спать и в принципе мы вечером когда выключаем камин ну таким образом авто выключается мы приходим с утра, здесь угольки лежат, утром там завтракаешь кофе, хочешь там тепла, потому что холодно. В принципе, в горы здесь 720 метров вообще-то высота, поэтому уже начиная с ноября месяца здесь заморозки бывают. Ну, кинул пару полешек, конечно, шпунь, разлетелись, зажглись, ты сидишь, утром пьешь кофе, перед тем, как на полеты пойти, и полностью доволен жизнью. Технологии. То есть, э, дешевый камин какой-нибудь, а вот как там говорят, иногда, вот, там, шоу, упили какую-то хрень. Можно делать три раза дешевле, ну, как говорится, из ровной палок. Так, у нас 70 градусов, у нас открылся, скорее всего, термостат. Трогаю, да, горячая. Даже не притронуться, вот этот фильтр у нас идет, он заодно воздуходелитель Вот эта водичка все пошла на хранение, и она потихонечку копится, чтобы ночью топить наш дом. То есть, я сейчас не только грею помещение наше вот это вот основное ну и накапливаю энергию для того, чтобы помыться, побриться э, переночевать и так далее и тому подобное 35 ватт идет на воду но это стоит режим э, после лета я прогоняю с большой скоростью теплоноситель чтобы, видите, шмыкает шмыкает, это пузырьки воздуха вылетают Фух, как это выглядит вот здесь вся конструкция вот так Доступ везде есть, можно подлезть, подтянуть там соединения какие-то нужные и так далее, я периодически это все осматриваю, но в целом не требует особого ухода, особенно с учетом, повторю, что у меня стоят датчики, у меня там сенсоры, вот, вот, вот. эта штука, которая врубает все насосы, то есть автоматика полная, и она стоит не очень больших денег, но экономит огромное количество, не знаю, настроения, что лежит этот камин. Друзья, перейдем к самому важному, к экономической целесообразности этой штуки. Конечно, вложенные ресурсы на чтобы сделать из камина средства для отопления дома, ну, наверное, непропорционально, особенно если взять какие-нибудь цены на газ, где-нибудь там, в каких-нибудь странах, перемножить на электроэнергию или еще что на что-нибудь, на что-нибудь. Конечно, естественно, почитать, что какая глупость купить такой дорогой камин, вложить столько сил в то, чтобы подключить его к 750-литровому аккумулятору и так далее и тому подобное. Но оцените с другой стороны, что это, во-первых, огромное удовольствие. То есть я сейчас сижу у этого камина и получаю удовольствие. Раз. Второй момент, что я таким образом решаю проблему какого-то форс-мажора. То есть вот, вы помните, там случилось что-нибудь, куда-нибудь делся газ, у нас всегда есть дрова, причем дрова не только на вырубке, которую я вам показывал на наших участках на горе. Ну и там, в конце концов, в речке плавник есть, и можно набрать. То есть обогреть себя точно можно будет. Это два. Ну и, наверное, некая вот идея, что я инженер, я такую штуку сделал, она работает, мне от этого хорошо. Вот это вот еще одно удовольствие. Классно, я себя чувствую сейчас каким-то китайским философом. созерцаешь, надо еще чай, такой теплый ламповый камин. Ну, при, причем, кстати, в нем действительно не очень жарко. То есть, вот это стекло через двойное стекло излучает тот, наверное, приятный максимум, который можно потреблять. Даже это стекло, кстати, можно трогать. Хочешь потрогать? Ты, ты знаешь, что самое приятное? Это сознание. Как там, вот, за окном. А, <связывая> <связывая> <связывая> что за окном, так страшно? Да. <связывая> <связывая> Друзья, я, я полностью поддерживаю, потому что мы камин этот не жгли долго, но вот сейчас вот эта темная ночь, падающий с неба снега и так далее. При этом там цветущие кусты, клубника и так далее. И вот этот вот, это здесь часто бывает, Атлантика какую-то гадость притащила. И при этом живой огонь на котором Максу можно будет жарить о Мушмелу, пожалуйста. Те, кто критикует за то, что это типа камин у вас закрытый. Фу-фу-фу, вот открытый. Но поверьте, вот сейчас здесь находиться очень некомфортно. Злое такое пламя достаточно идет. Вот, а вот так, оп, и все. Да, инфракрасный, теплый, удаленный, спокойное такое тепло рассеянное. То есть оно намного лучше и при этом 75% энергии от сгоревших дров идет на благие цели. Чай, печеньки. Чай, печеньки. Туся, скажи ты что-нибудь. Ну Ты рада, что твой муж построил такой камин? Ну, строил не только муж. Но... Жена еще, да. Он дверь, ты рассказывал, что дверь языки... Две, Дверь, Да, дверь языке жена нашла. Ну, отделка, все, дизайн и так далее. Только жена, я так не умею. А из-за, друзья? Из-за тру из трубы мы чуть не развелись, то есть, реально, то есть, был момент, когда труба сейчас прямая, но Туся хотела поставить камин здесь. Прямая труба – это все, что нужно для вашего камина, чтобы ну, он... Ну, чтоб он горел вот так красиво, то есть, хорошая тяга. То есть, труба должна быть сэндвич, вы не должны в трубе терять температуру, то есть, здесь столько нюансов. Вот честно, я вам скажу, что, если вы не разбираетесь в каминах, э спросите совета. Во-первых, посоветую я, может быть, посоветую хороших людей, которые помогут вам сделать не говно камин, а что-то приличное. Друзья, сейчас самый отвратительный вариант горения этого камина открытый, потому что воздух засасывает вот так. И мы выжигаем воздух из нашего помещения. Но моя мудрая жена. На самом деле, это она придумала вот эту конструкцию с притоком воздуха снаружи. Камин не рассчитан, но она нашла во французских источниках классную трубу. Труба эта стоила по две с половиной тысячи евро, самая система вот этого выхлопа. Я решил, ну неужели нормальный инженер не сможет делать это сам. А я сварил это все сам, но идея, конечно, была... Пусечка, да, я бы до такого, до такой экономически не додумался. Слышите, там, трым-трым, это все, выходит воздух, потому что камин не работал в связи все лето. Мар, почему почему счастье привалило? Ты можешь будет жарить? Ты хочешь мушмелу? Да, я мой сейчас. Ну ладно, почему бы и нет? Видите, здесь уголочек идет. Идет подсос воздуха вот так. Соответственно, достаточно удобно. Также можно готовить мясо, у нас даже есть специальная решетка. На то, чтобы ее накинуть сверху, накидать то шашлык. Ну, блин, для шашлыка есть мангал. Нет, колбаски иногда очень вкусные. Колбаски иногда, да, когда зима, не хочется идти на вокзал. О, Макс, оп, вуаля. Ой, ай. ой ой Пусть возьми Макс. Ой-ой-ой. Раз. Два. Вуаля. <с works> Что, ты Макс, ты доволен? Что значит пиролизное горение? Сейчас мы кинули два полежка. Настолько высокая температура в топке, что древесина разлагается на... Там, испаряется. Испаря... Грубо говоря, испаряется и горит. То есть дальше будет уголь, и дальше этот уголь уже сгорит как угли. А сейчас э, горит газ, который выделяется из дерева. Вот это называется пиролизное горение, чистое. На выходе получается там, ну, конечно, какие-то ядовитые вещества немножко получаются, но в целом такое горение намного лучше, чем в костре или еще где-нибудь, потому что продукты разложения деревьев сгорают максимально эффективно. И хорошая топка, это все дожжет до пепла, останется просто Где-то внизу останется уголечки, на которые можно будет завтра кинуть свежие дрова, разжечь с утра и под кофе. Опять сидеть в теплого огня. Пока не нужно Понятно. Да, но при этом, видите, одну единственную дровяш, дровяшку кинули. Она как бодренько разошлась. И я могу сказать, что самое лучшее место в этом доме, это вот этот диван кожаный. Это диван-транслятор. Это из повести Стругацких. В Понедельник начинается в субботу. Вот он самый. На нем ложишься спать и снятся совершенно фантастические сны. У тебя есть шанс. Сначала посмотреть сны на диване, а потом прочитать Стругацких. Поставь аудиокнижку, В понедельник начинается в субботу, и вот ляг на этот диван, я думаю, что ты получишь просто неизгладимые впечатления за сегодня. А завтра с утра полетим, потому что завтра погода бомба. Жена только что сказала, главное в камине не подстроить, а эксплуатация, чтобы все было удобно чтобы вам было с ним приятно, потому что куча каминов есть, которые построили, типа и стоят, они стоят тут без толку наш с толком, у меня уже столько дров горит. были в гостях только недавно где в камине люди просто сидели потому что он большой, открытый очень красивый, но его никто не топит потому что неудобно, неудобно люди сидят, а у нас попробуйте там посидите все, вот горит, классно, дров живет немного именно потому что топка подобрана оптимальное помещение и куча всяких вещей Камин нужно выбирать душой и инженерным мышлением. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До теплых позитивных роликов.